В предании старом говорится, Когда родится человек, Звезда на небе загорится, Чтобы светить ему век. Так пусть же вам она сияет, По крайней мере, лет до ста. И счастье дом ваш охраняет, И радость будет в нем всегда. Пусть будет в жизни все прекрасно, Без горя и невзгод. Пусть будет все светло и ясно на много-много лет вперед. Еще здоровья пожелаю. Его не купишь, это знаю. От бед пусть ангел сберегает и станет жизнь подобной раю.